Похищение девушки с целью вступления в брак является преступлением. Любой человек, ставший свидетелем похищения невест, имеет право подать заявление в правоохранительные органы. Суд приговорил Дейканбаева Мирбека Токтусуновича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 155 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Меру пресечения в отношении Дейканбаева Мирбека Токтусуновича до вступления настоящего приговора в законную силу оставить прежнее. Содержание под стражей. Но ведь есть и другой путь. Построй счастливое будущее себе и другому человеку.